как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале «Сквозь к звездам И сегодня я с вами хочу посмотреть видеоролик «Трейдинг. Знакомство с Маратом ПЗМ». Некоторые уже знают такого персонажа. И записывает этот ролик Александр Печенкин. Видео ссылку на его этот ролик я оставлю в описании. Можете перейти, кстати, Скептики и посмотреть, а сколько людей потеряло в Ройклубе. Потому что мне периодически в видеороликах пишут: Да ты чё да ты лох, там никто не потерял вообще. Вот-вот все эти люди они потеряли в Ройклубе деньги и они пишут: Блин, как бы вернуть? Давайте с Маратом призм торговать вместе будем. но ну, давайте послушаем, что Печенкин говорит в своем видеоролике. Всем привет сегодня 1 сентября да. 2021 года. Uh, всех кстати кто причастен к празднику 1 сентября uh, поздравляю также с прошедшим уже сегодня уже второе число но к сожалению вот так нет у меня времени я вообще uh, пишу сценарий для дайджест Prism 2.1 это уже вот второй выпуск в сезоне будет uh, также uh, пишу обзор на одного человека из криптовалютного мира и вот такие вот печенки на всякие я порой даже жалею что натыкаюсь на их ролики потому что они меня отрывают. Отдел. Но что ж тут с этим поделать? Ничего не поделаешь. Я на чуть-чуть посмотрел и думаю, что многим интересно будет, а что это вообще за персонаж и о чем он думает. Вот мне тоже до конца непонятно о чем он думает, но он потерял бабки в Рой-клубе. Он вложил там лям, допустим, а осталось у него 50 тысяч рублей. И вот как он выкручивается из этой ситуации. Давайте послушаем. Всех школьников, студентов. Поздравляю с началом ученого года. Желаю хорошего освоения того материала, который для вас запланирован в этом году. Ну, а нас, горе инвесторов, так сказать, руководство «Ройглоба» облапошило по, на мой взгляд, самой простой причине. Просто мы не разбирались в открытом Просто вы олени, вы все поголовные оленя. у меня есть ролик на канале, который вышел еще до того, как монета Юми появилась, как она только появлялась, где Мошкин с вас бабки на программистов собирал, с вас, со всех, с рой клуба. то есть создатель монеты Юми, это тот, кто инвестировал в нее до ее а, создания, да, кто блокчейн писал, если он там есть, еще что-то писалось, все бабки были собраны в рой Ройклубе большая часть может мы не знаем где все бабки собирались вы получается профинансировали создание монеты юми а вам плюнули в лицо и даже ноду не выделили вот представляете у призм есть вот такая вот нода это чей-то кошелек да большой кошелек но Сигин, рой клуб они хранят все свои монеты вот на этом софте это нода от разработчиков, это нода, ты ей можешь пользоваться, тут вот бухгалтерия, транзакции, все это расписано, последователи указаны, вы структуры свои посмотреть можете, еще что-то. То есть вот, вот оригинальный софт от разработчика, где и Рой, и Сигин, и БЦЦ Альфа, где все хранят монеты, а вы уже переводите им на их кошельки сюда монеты, а они вам в кабинете рисуют какие-то циферки телеграм мы тут закроем сейчас чтобы у нас не отвлекал циферки вам рисуют то есть вам даже не говорят о том что есть возможность установить вот такие вот ноды но давайте перейдем дальше Легко обмануть, в той да, легко обмануть. Когда Мошкин говорит вначале, что Юме будет стабильный курс, у нее будет 1 доллар, говорит, что биржа это говно, это зло, они только превращают из монет спекулятивные инструменты из них делают, а потом листят, листят эти монеты на биржах разных, отпускает курс в свободное плавание. Конечно же, так легче побрить людей. Когда ты говоришь, что у тебя стабильный курс, и вдруг он начинает падать из-за того, что монет становится очень очень много потому что эмиссия 32 процента в месяц но ну, это гипер эмиссия и когда у тебя она еще не ограничена вот генерация 32 процента эмиссия не ограничена монет рано или поздно будет э, очень много они не будут никому не нужны, как бы Рой Клуб не приглашал. Если даже на каком-то старте своем, на каком-то этапе они приглашали много людей, то в последующем каждые три месяца это количество людей надо удваивать, и никто с этим не может справиться. Даже если Илон Маск, Уоррен Баффет, они сейчас создадут такие проекты наподобие монеты Юми, то они обосрутся, потому что они не найдут такое количество людей. За счет их медийности на старте сразу зайдет много людей, и с генерацией 32% в месяц им надо будет, чтобы через 3 месяца люди удвоились, а потом еще раз удвоились, и каждый месяц все то же самое было. Конечно же легче сделать искусственный рост, отпустив цену вверх, слить лохам на вот этой вот верхушке монеты, а потом опустить в свободное плавание вообще все. это И сказать, да вы сами виноваты, это рынок. Хотя вначале Моршкин сам говорил, что рынки это зло, и мы не пойдем на рынки, и на бирже мы не пойдем, и курс будет стабильный. Но нет, вас, вас опять одурачили, а вы на это все ведете. Я не знаю вообще, что должно произойти в Рой-клубе, чтобы волошенцы, да, как их называют, они вот увидели всю картину целиком. И даже Печенкин, которого кинули, вот кинули конкретно на бабки, он до сих пор верит в Рой-клуб. Сейчас мы это с вами увидим в которой он не разбирается, поэтому, коли уж я зашел в криптомир и потерял, так сказать, средства достаточно существенные. Ты не в криптомир зашел, ты зашел в хайп проект, где легенда якобы это криптомир, хотя на самом деле никакого отношения к криптомиру настоящему это не имеет. Сумма, поэтому я же для себя решил, что я потерял по той причине, что я просто не разбирался. Если бы я разбирался, конечно, я бы никому не позволил себя в не дни, может, мне его единомышленникам. Вот. Просто я бы не слушал то, что они там э, говорят с экрана телевизора, с Ютуба, что сидите, не продавайте, усоединяйтесь. Я бы просто усоединился э, и вышел на отскоке вышел, допустим. Вот. Ну, либо потерял там, минимальные какие-то э, средства вот, относительно своих вложений, перебросил другую монету и увеличил э, объем своих средств. Вот. А так, поскольку я не разбирался, то, естественно, я и пролетел. Как только я это понял, потеряю. Да усредни сейчас себя... на отскоке выйдет. Ты же сейчас уже разбираться начинаешь, да. То же самое, что в хайпах усреднятся. Когда все катится вниз, вот Юми, этот курс, да, там 8 рублей, 7 рублей, сколько он сейчас, он держится, ну, только на оленях всяких, которые еще верят в эту монету. Да нет, все, ну, все, конец. Фини, толя комедия. Все, больше ничего не будет. Я решил, что если я хочу в какие задержаться, а я хочу задержаться, потому что мне это интересно стало, это направление, поэтому я тебе себя решил, что нужно изучать. Все школьники, студенты изучают материал для того, чтобы стать экспертами тех или иных вопросов. Точно также и здесь витамины, если мы хотим понятное дело, что бабки сразу нельзя. Вот у тебя есть котлеты, кто-то что-то темку предложил годную, да, как он рассказывает, ты пошел сразу все вкинул. Да не надо. Вообще вот с криптою очень классно знакомиться через призм. Купил тысяча монет. Это сейчас шестьсот рублей установил себе скачал ноду это очень легко и поюзал вообще как там переводы транзакции вот бухгалтерии как это все идет транзакции что в блоке пишется вообще информация действия вот это вот все, смотришь, изучаешь, как работает криптовалюта. Потом прикупился других монет, попробовал их софт, что они предлагают, насколько это все легко или сложно там, и тогда ты будешь разбираться. Но не надо сразу все бабки вбухивать в одну тему, тем более не разобравшись в этом, поверив кому-то на слово. Даже если тот твой друг, знакомый... Он может себя не хочет обмануть может он сам до конца не разбирается вот такой вот как печенкина лошок пригнали его каких-то сказок в уши на рассказывали а он потом пошел всем своим родственникам рассказал по сути он виноват да но он неумышленно обманывает в отличие от мошкина всяких от аделиев вот этих и прочих э, персонажей из рой клуба они-то умышленно обманывают а вот печенкин он просто наивный дурачок хотя очень странно как мент в последующем ЗЕК решала по бизнес вопросам, может быть, таким дурачком, которого можно было пошить. Это еще один вопрос, кого зрителям. А кого вы слушаете вообще? Кого вы слушаете? Вы хотите быть таким же, как он? Вкидывать лям получать обратно 50 тысяч? <вы> Прежде всего криптовалюта это не трейдинг. Это твои частные защищенные деньги. Ну вот биткоин для этого создавался. То, во что превратили криптовалюту, это да, это трейдинг. Но трейдинг он бывает не только на криптовалютах. Он есть и на фондовом рынке. Просто криптовалюта это более волатильный рынок. И тем людям, которые реально разберутся в этом... Можно там зарабатывать, да. Но те, кто говорят, мы трейдим там на призм, на юме, да нахрен, идите. Ну, идите в те монеты, где реально работают трейдеры. Потому что, чтобы торговать по теханализу, надо находиться в той среде, где люди торгуют по теханализу, где люди это делают. там В призм и в юме нету такого. Люди продают просто стейкинг. От их настроения, от новостей каких-то еще чего-то гуляет рынок он только от этого какие-то движения показывает нету трейдеров большая часть сообщества это не трейдеры и действуют они не по тех анализу а значит предугадать их действия ну, практически невозможно вот, раз, потом, Марат Призм это отдельный персонаж. Я не знаю, насколько его навыки сейчас, да, удачные, неудачные, какая у него команда. Но, судя по тому, что я видел раньше, это алкаш строжило леса какой-то, да, охотится он там на зверюшек, что-то такое делает. По его роже пропитай, по его высказываниям, вообще, ему хочется двухстволку в задницу засунуть и на курок спусковой нажать. Вот что хочется сделать с Маратом Призм. Я не знаю, он там книгу выпустил про трейдингу. Ну как выпустил, там уже в чатах кидали, что он просто Ctrl-C, Ctrl-V, откуда-то это скопировал, просто навставлял материал. Возможно, когда он переписывал чью-то книгу, и выпускал в это время якобы свою возможно он что-то там уловил в трейдинге и сейчас какие-то даже результаты может быть показывает но с такими персонажами вот есть ерошев есть михалыч я бы с ними да вот в жизни скорее всего не общался потому что это люди ну вряд ли могли бы составить мне компанию мое окружение они бы вряд ли вошли вот марат призм если с этими еще персонажами можно в интернете как-то поговорить о чем-то да, общую тему найти то марат призм с ним даже в интернете не о чем говорить это бухарь какой-то неадекватный дурачок ванька дурачок да клоун Хотя о чем это я, клоун? Клоун это все-таки профессия, давайте их не будем оскорблять. А вот Марат Призм, клоун только не в качестве профессии, а в качестве деревенского или городского сумасшедшего. Ну вот сейчас я вам эту историю поведаю. Я написал, написал Алексею, Алексею Прометею, Самаргину, выслал вот, вот этот перешет, когда мне монета... было. Да, Алексей, блядь, Прометей, ну, вроде все кукухой поехали. 20 рублей, упал уже на 158, очень, очень быстро это произошло. Это 20 было лет 20, рано, я ему написал. Сусполь находился в его структуре, он был старшим парадом у меня. Да, демон написал, зачем? Позволяете так устоять. Если не показать свой характер, то поверь мне, они сделают то же самое, что сделали с призмом потом. Устанете поднимать авторитет Юми. Блять, какой авторитет? Печенкин ли? Юми, еще до того, как создали эту монету, уже было понятно, что вот это все будет. Когда ее создали, это на сто процентов было понятно кто кому зачем позволяете во первых в смысле зачем позволяете это же децентрализованная как мошкин заявляет криптовалюта значит ни никакого регулятора нет никто никому ничего не может запретить то есть все дозволено если ты разбираешься в криптовалютах начал разбираться то уясни это раз и навсегда если конечно ты не находишься в каких-то карманных проектах чем и является рой клуб где твои действия полностью поддаются регулировке. А значит, что тебя в любой момент тут могут побрить. Ну, Прикут. несколько сообщений в догонсус кинул. Если интересно, роль основной, и почитайте. Вот, вот основное сообщение, после которого, как мне показалось, он немножко начал... ...будем-будем, ну, и на меня. Если тебя называют Прометеем, значит, тебе <безус rivalry> сила защищать людей, участников любого так и монету от произвола сильный Бля, что это за язычество? Ну, бля, ну, что происходит, бля? В каком мы веке живем, люди? Значит, в тебе есть сила, защищать как людей, а если я завтра, бля, богом назовусь, ты мне тоже будешь дифирамбо такие песни. Ну, Печенкин, ну, блядь. жух миров. Нет, непосредственно, потом я написал мне еще где-то там, что ты тогда не зависть памятения, нас не можешь помочь. Ну, так как тогда не блядь, что за детский сад, а? Почему мне отказывать. Я ему звонил, потом уже курс здесь же, в этот же, в этот же день уже 120 вон стал. Помните, очень быстро, когда курс падал. Все пишут, здравия, все норм, сегодня слили, завтра зашли. Нам нужно мир не с паникюрами, а с достойными теми меняют мир как мы. 95 центов стенка, стенка, так что все всё, ну, с вами помню, помню что эту <свят> стенку не <сам> снес. <свят> <лезть>. Так... Ну <свят> все, это <и свят> потом мне там... сценка стен но ч ка ма ...не позволяющие из владения броняю ценностью, но этих настроек так и не произошло. Ну, так... А, дальше вот он специально для тебя такие, как ты, записывал видос, то, ну, то есть я приставал, в плане того, что ты... ...что-то повлияет, как ты сделаешь что-то. Ты к нему приставал? Были бы вы в, М в Америке? Он бы на тебя в суд подал и выиграл его за то, что ты к нему приставал. в вот, яйной ситуации, но ему, видимо, стало не нравится, и вот он мне написал. написал. В общем, 29-30 мая я так ничего с не делился, вот. позвонил своему реферу, ко меня подключил в и объяснил, сказал, что он с Маргином обращались, даже с Реферу. Реферер, вроде так называется, человек, который тебя пригласил. То есть ты его реферал, а он твой реферер. Это тоже минутка обучения да, в мире вообще интернет заработка да да это на самом деле правда несколько групп трейдеров э, точнее мошкин и вся его первая линия они ведут действия чтобы уронить монету юми то есть они ее сливают потому что у них ее дофига я спросил, кто эти крайтеры могут быть, у меня рейтинг на тот момент был на серебряном уровне, почти на золотом уже, вот, и, возможно, при этом будут информации. Мне он сказал, что, значит, в Рой-клубе в основном все говорят на Мрад Призм, сверху, то есть можно для информации Мра пишут. это чесало, вот он говорит, он зашел в ЮМИ, говорит, я, бля, похороню вашу монету. И так я так тоже могу, так любой из вас может. Вот сегодня стартует какой-нибудь хайп проект, а Рой-клуб это хайп проект, который дает, ну, вот, в районе 30% в месяц смело можете заходить туда и говорить сейчас я изучу ваш проект наращу объемы обороты а потом я вас похороню я вас похороню и в скором времени это случится а потом когда начнутся проблемы у проекта меняться маркетинг будет задержки с выплатами еще что то можно залетать под эту дудку и говорить все держитесь ребята я начал свою работу тут не надо быть не прометеем лет не маратом призом просто марат призом понимает что любой хайп проект он рано или поздно закрывается. И вот есть такие гиганты, как Финика, которые долго работали. Он сто процентов долго работал. А есть проекты, которые работают полгода, год, в среднем а, их жизнь, она так и длится. Да? Полгода, год, неделю, месяц, две недели. То есть они долго не живут. И тут не надо быть какой-то вангой, чтобы это предсказать. Амрат Призм просто пухося накидывает, не знаю. Потому что в призм-сообществе все поняли, что это алкашня какая-то подзаборная, которому даже вот лежит он на твоем пути, пендили ему дать, чтоб он с дороги перекатился. Даже никто этого не будет делать, потому что ну нафиг обувь свою пачкать. Он пошел в другое место, где его не знают. А вы ведетесь, верите, блин, Марат, бы ему поете. Марат призм, злодей, который сейчас я контакты, шо, шо он там уронил, он просто а, подмазался под эту тему. Он видел, что происходит на рынке, может у него есть такие, кстати, аналитические способности. Я сейчас могу залететь в Юми и сказать: все, я вас буду дальше ронять. Вам ничего не поможет. Вы что, мне тоже поверите? Походу поверите, блин, мне страшно становится вообще за сообщество Рой Клуба. А те дебилы, которые сейчас в комментарии опять будут и Рой защищать и Печенкина. Слава Богу, если вас нету в призм, потому что, ну, с такими оленями рядом находиться, не дай Бог, кому. И мой рейд мне группу чат, где владелец этого чата, в телеграмме Марат. Вот я написал ему в чате. Это кто там, дракончики золотые? Никакой такой, вот, обра... не было в мою сторону, и поэтому в чате группы я нашел контакт Марата и написал ему личку. Вот 5 мая я написал. Mm -hmm. То есть он в группе Марата написал, Марат ему не ответил, он начал искать его лички. Отправил Марату голосовое сообщение. Марат, вечер добрый. Меня зовут Александр, я тебе на твоем чате писал, но ты не реагировал на мои сообщения. Вот, ну, видимо, не посчитал нужным. Слушай, я тебе вопрос задавал. Тебя... <смех> Печёнкин, блядь, ты самоуважение к себе имеешь, ты начинаешь диалог с Маратом с того, что приветствую, я в твоем чате писал, ты не отреагировал на мои сообщения, видимо, не посчитал нужным. Да к тебе нужным не считают с тобой вообще общаться, блин. Какого хуя ты, блядь, лезешь со своими вопросами тупорылыми? Какая к монете, что призма, что сихина, что юми? То есть у тебя конкретная претензия, у тебя, вопрос, а у тебя претензия это к монете или к руководству, или к людям, которые стоят за монетой, за юми? Да у него нет, у него претензия только к своей тупой голове, потому что он больше, наверное, не знает в этом лесу, чем заняться. Вот что из себя представляет Марат Призм. Я не знаю, наручники и пистолет я уже убрал. Сейчас бы я вам показал зарисовку, как вообще позиционирует Марат Мрад Призм. В сланцах, блядь, возле какой-то машины в салоне, с пистолетом в руках. Ну, то есть человек, который из себя ничего не представляет, он будет там котлеты денег складывать на стол, пистолеты всем показывать, машины с салона. Нет, у него больше ничего внутри ну, ничем он не может завлечь людей. Завлекает вот такой дешевый хернй. И есть люди, да, персонажи, которые на это ведутся. Ты можешь объяснить, в чем у тебя идея? На ты пишешь, скоро всех заставим стрелять или заставим, чтобы можно новую реформу придумать. Какую реформу? То есть носительно чего ты можешь пояснить? Я, я просто не хочу тут обугаться, я хочу понять тебя. Ну, потому что я предполагаю, что ты сражаешься с Мошки. Себя пойми, себя пойми. Нашелся тут защитник, борец, блядь. Мы вот. продаем все мы, участники uh, Рой-клуба, те, которые покупают монету продажи. Вы не из-за Мрата страдаете, вы из-за Мошкина страдаете, потому что вы его слушаете, этого оленя. Если в вашей тупой голове до сих пор не укладывается, что и миссия бесконечная, 32% в месяц могут привести к этому, то отъебитесь от людей и идите изучайте в школу, вот, 1 сентября началось, идите в вечернюю школу, еще куда-то, изучайте математику. Как обыватель, как дилетант, и не как профессиональный фрейдер, понимаешь? Вот, вы сейчас помогаете там курс ронять Юми? Вот, пострадаем мы все. Курс Юми роняют те, кто на старте, у кого было дофига монет. Мошкин. Кто находится самый первый? Даже ладно, пускай у Мошкина было изначально не дофига монет. Кто находится на первом месте? Какая уровень, структура в Рой-клубе? Он поставил под себя лидеров. Те лидеры поставили под себя лидеров каких-то. Все, Мошкину рефералка капает. У него монет дофига. Он я... роняет курс. Открыто, прямо говорю, задаю свои вопросы. Надеюсь, что ты вступишь со мной в диалог, попытаешься также со своей стороны что-то объяснить. Может быть, действительно я что-то понимаю. Марата, ты можешь объяснить, как ты с руководством РОИ клуба все высасываешь, пока у тебя возможность есть? Что, что конкретно это? ты с них высас высас высас высас высас высасываешь? То есть, я не это будет. Высасываешь. Вы у Марата будете высасывать, наверное. Ну, что за бред вообще? Столько сообщений. Не знаю, был он в сети, не был в сети. Бля, что вообще у людей в голове происходит? Сейчас ну, то, что я наблюдаю да, лично. Твой, твой кошелек страдает из-за твоей, из твоей головы. моих товарищей, тоже, тоже страдают. Из-за тебя, потому что ты их туда позвал. Приличные деньги у тебя там работают. Какие это уже не деньги? Это вот циферки, которые с каждым днем обесцениваются. Почему? Нет, у технологии денег в этой монете, если мы берем призм, то там вот-вот реальная защищенность. Имея такую штуку, соблюдая гигиену в интернете, все, это все твое, никто тебе ничего не заблокирует, никто не переведет ничего, все, даже никто не узнает, что это твое, пока ты об этом никому не расскажешь. В клубе там по почте входы какие-то, блокировки, перестановки структур, ну, ё-моё я, я делаю вывод, было, что если ты скажешь, скажешь конкретно, что ты вытягиваешь, что кого-то сможешь с этого первого линия, да, там, ИЯ, что-то, да, то мне станет понятно, в, что ты из них имеешь, нас ты не трогаешь. Но пока я вижу, что крейдеры ломаются. В смысле, с них имеешь, с вас не трогаешь? Курс, он для всех может одинаковый или нет, или у вас там есть закрытое сообщество. А во-вторых, ты, блядь, не знаешь человека, ты думаешь, что он там роняет. Во-первых, начинаешь как опущенный к нему проситься, да, поговори, пожалуйста, со мной, Марат, признай меня. А во-вторых, потом ты заявляешь, ну вот как ты скажешь, так и будет. Скажи, пожалуйста, вот это, да. То есть ты не то, что даже хочешь услышать а для себя какие-то вещи, да, чтобы успокоить. Свою душу внутри. Ты самому еще говоришь, что сказать, чтобы тебе стало легче. Печенкин, блядь, какой ты там следователь, кто ты вообще... Что у нас за менты пошли, если у нас следователи такие плаксы, девочки маленькие? Да, это не мой вкус. Ну, всю, всю ночь, ты сидел, наблюдал, глубокой, глубокой ночью. Как это происходило? Ты Мошкину компанию составлял, он трое суток не спал. Ты всю ночь сидел, наблюдал. Глубокой ночью. Нет. Блядь, за Маратом ты ночью наблюдаешь. Или вот тогда сказать, или значит, один из организаторов, один из ключевой фигур, очень э, большой профессионал в серии и обвинь, там достаточно большой количество. Или действительно включали. Без приличная группа. Поэтому ты бы мог... Максимум, что мог Мрат сделать, это на старте Юми сказать, ну что, ребята, закупаемся, наращиваем объемы себя, потом все сливаем. Бреем дурачку, которая будет дальше в это все верить. Единственное, что мог Мрат сделать. Как, как ты э, видишь конкретно Мошкину и не трогаешь, трогаешь, не трогаешь нас. Sabes, пока я вижу, что ты э, стремишься видеть Мошкину, но видишь нам. Это... Поэтому у меня пока э, накапливается претензия к тебе. Если у тебя есть э, понимание, по -те как ты можешь видеть и не видя нам вопросов, нет тебе. Ты к нему подходишь с претензией, но потом говоришь, давай ты расскажешь мне все свои планы, бля, принтезер ты хренов. Ты вообще, походу, вот Марат для тебя был как террорист, да? Он тебя терроризировал, он уменьшал твой баланс. А ты к нему обращаешься с позиции жертвы и вообще пытаешься вести какие-то переговоры. Печенкин, ну, блядь, ты ж мент, с террористами не разговариваю. Ну, если так у тебя не получается, то тогда у нас будут вопросы к тебе. Вопросы, и что, ты поплачешь, еще больше ему вопросы будут. Марат отвечает, мы зарабатываем на тренинге на разницу курсов, вот и это мой хлеб. На начале вопросов, вначале предоставьте железные. Доказательства Марат зарабатывает на трейдинге, на подъеме Какие, бля, доказательства? Ну Мара тоже тупой какой-то, бля, как валенок Как сланец, в которых он ходит Бля, понижение куста это нормально, нет ничего плохого Но когда ты э, такую энергию, такую силу вкладываешь в свои слова Когда ты говоришь, что ты потопишь Юми, что ты сведёшь ее на нет э, Поэтому здесь немножко другое уже Здесь у тебя уже личная претензия, Бля, он это, он балабол, он это говорит Он ничего для этого не делает Юми сама катится вниз И это неизбежно ну, Почему? Почему ты мне скажешь, что я должен, мой кошелёк должен страдать от этого? Потому долбоеб. что ты олень, ты долбоёб, ну, если ты идешь в казино в надежде заработать, если ты вкладываешься в финансовые пирамиды, не осознаешь все риски, ну, ты будешь страдать. Потому что ты олень, тупой, тупоголовый дятел. Я лично счёт с людьми, лично с ними разбирать. но ты выбираешь тот путь, когда другие люди должны страдать. У, У тебя угу? судьба такая, вы же там верите в судьбу? Вот пока ты будешь тупым, ты будешь все время страдать. Правила в жизни такие. Дальше я вам рада. Что доказательства чего? То Мрадо спрашивает насчет вопросов Вначале начале предоставки доказательства. Я пишу доказательства чего? Рад отвечает, что э, это моя команда льет. Морад, доказатель... Блядь, за... понимаете, зачем дампить монету? Зачем лить ее? Вот чтобы создать панику в сообществе, чтобы хомячки начали сливать, все сливаться, начали выходить, тем самым роняя курс еще ниже. А те, кто лили, они как раз-таки на низах этих закупаются, чтобы потом продать монету дороже. Но с Юми так не получится. С Юми получится, если Мошкин только сегодня по 50 копеек выставит цену. Абсолютно все сольют монету, и монета будет только у Мошкина. Тогда он сможет что-то там делать и опять новых лохов созывать. Когда вообще все монеты будут у него на руках. Это, это, блядь которые просишь, у меня нет, у других людей я думаю, что тоже данных, что и лично падает Поэтому из этих предположений, естественно, я сразу и Те, кто будут валить, они в любом случае об этом, наверное, говорить никому не будет. Ну, глупо о своих планах рассказывать, куда тебе Мошкин может помешать, да? Он там может на откуп выкупать сразу в эти моменты или еще что-нибудь делать. Я еще раз говорю, что нет смысла валить вообще курс Юми, потому что он сам собой свалится. А перезакупаться ей тоже особо бессмысленно, потому что ну нафиг столько бабок вкидывать в проект, на котором руководит какой-то олень, да? Может, не олень, может, мы не знаем, кто руководит ЮМИ, но это не децентрализованная сеть. И сюда вкидывать вообще бабки для каких-то манипуляций очень опасно. И Марат, вот он хоть и дурачок, но он это, наверное, должен понимать. Вот, чтобы у нас остался диалог какого-то надеюсь взаимопонимания. Если, Если это не так, ты просто скажи Александр там, Саня, значит, я тебе отвечаю, лично я монету ЮМИ не лью в данный период времени. Все, у меня тебе не будет никакой претензии. А там за своих ребят печально находится, я я могу отвечать, я не знаю, каждый по-своему физицем. Ну, допустим, твое предложение, да? Да, ну, все нормально, я закрываю разговор, больше теряй не вожу. Ну почему? Потому что я думаю, что я посмотрел твои дотики, я думаю, что ты просто человек поинстинного складывает, характер, тебе действительно. Сильный взгляд, сильный голос. Поэтому я думаю, что если ты мне говоришь, что ты не лезешь, я тебе просто масса уверен, что я тему кем загорели. Ну разве сан, я торгую на тех монетах, где удельности. На разные шлаки я не лезу, кто и на вот в том, что мне по 80 на юми. Но вот этот раз я не ел, но знают крулил. То в шлаке он лезет, то ему уже юми налили. Так ты говоришь, юми шлак, а сам по 80 там стенки какие-то выставлял. Ну, то есть Марат тот же самый пиздобол. И в призму ну, то я вас солью там, потом какую-то школу трейдинга запускает, потом кто-то эту школу посмотрел, сказали, ну нахрен, дурачье какое-то. Послали его, он опять обидку кинул. Вот сейчас разговор двух обиженных мы видим. А, и все, и он потом начал опять свои сказки рассказывать, что он уронит, ну... Меня этого Юми как в другом Махорки, но я пока не собираюсь его лить. Так, это вот мы в ночь уже с 30 на 31 мая переписывались. И я отвечаю, благодарю, мы тебе тебя за мужской ответ. Я обещал, если ты не лил Юми, то больше у меня не будет тебе вопросов. Успехов тебе в твои дела. Пять, то есть, я... Такой детский... Ну, бля, ну, ну все. Обещал, я даже не стал выяснять, как мы рады, что он знает, кто монету лил в тот период. И я не стал задавать вопросы, вот, а, потому что знал, что с течением времени я сам все выяснил, вот. Значит, спасибо взаимно. А, Марат Легон покидает Саня, структуры в структуре, вьюня. я пишу про Он мне отвечает, вот Леша Самаркина, все вопросы и задай. Я уточняю, он знает группу, которая уроняет курс в данный момент. Пусть озвучит, если знает, Марат говорит. А, я пишу, задам ему этот вопрос. Самаркину вопрос задал из твоего чата в развитии «Развитие представителя». И вот следующий наш разговор с Маратом состоялся только 17 июня. Мы с ним созвонились вот, и пообщались уже. Он мне рассказал свое видение, как он это все видит. Рассказывал, как во время призмы еще монету и Юра майоров лил, и Вова Мошен, и лил. Вот, и как его обвиняли, потому что он ну, Теперь ну, Юне. Я... Кто его обвинял? Ну, только дурачок какой-то. Опять-таки я думала, что марат там какое-то влияние оказывает. Мошкин лил монету. Хорошо. Майоров лил монету. Хорошо. Рассказал он. Может он себе рассказал, что он на Луну улетал. Как вообще можно доверять человеку, которого ты вообще ни капельки не знаешь и какой доказательств никаких не предоставляет? печенкин Завтра тема расскажет, давай не селям, мне мы на трейдинге заработаем, а потом тебе через неделю отпишешь, депозит слил. Ты на это тоже ведешься? Ну, бля, люди, кого вы смотрите вообще? Ну, вы тупые, вас врой наебали, сейчас печенкин ну, тупоголовый заведет в какую-то фигню, и неосознанный, ну, обманет опять, обманет, даже если он этого не хочет, потому что он тупой, у него судьба такая ему узнать претензия с, с ним разговаривать, потому что меня накрутили. Ну, то есть Мария мне уже приподнес а, о том, что Марадпризм человек, который гробит а, монеты на крипто Вот Марад же а мне объяснил, что это сколько нужно монет иметь а, на кошельке, чтобы вот а, прямо. Мотаться, что Yomi, и вот есть кошельки разработчиков. Насколько я знаю, там Макс какое-то расследование проводил. Один кошелек разработчика что-то валит. да? Вот у Майоров, он там показывал свои кошельки, он говорит, что он ничего не валит. Да? Монеты лежат на кошельке, они даже в парамайнинге не участвуют. У кого там дофига у всех участников призм больше монет чем у разработчиков призм У разработчиков там сколько да там фигня вообще там по несколько миллионов на кошельке пускай даже 60 миллионов, пускай даже 100 миллионов монет у разработчиков эмиссия призм данный момент больше чем 2 миллиарда 800 миллионов но вы гоните то есть он может управлять на Вот. после этого разговора я стал наблюдать Затем, что происходит, чтобы мне убедиться, в чьих словах больше правды. Вот. И со временем меня увидели, что в словах Марака правды больше. Вот. К тому же он, он был открыт со мной, он, yeah, он, он, он, он от со мной он... он отвечает на мои сообщения, когда я пишу. И... Так может вы встречаться будете, он с тобой открыт, на твои сообщения отвечает, когда ты ему пишешь. Поэтому, а, допустим, Самаркин, как старший куратор, кто-то игнорировал меня полностью, можете на контакт не выходить. Поэтому никто из Войгу под толком не мог прояснить и прояснить, что происходит, только все спихивали на трейдеров. Потому а что они или специально обмануть вас хотели, спихивали на выдуманных трейдеров, или тупоголовые, тупорылые вообще идиоты, которые верили в эти сказки про трейдеров. На Сигине, блин, на вонючем Сигине, на полностью ручной бирже, которая управляет Мошкин, какие-то трейдеры, чтобы-то бы стали решать, выгонить, ребята. Мошкин вот кнопочку нажимает, все, трейдера нету, аккаунт заблокирован, монеты списаны. ...четыре месяца, то уже невооруженный взгляд на Виктор, кто на самом деле сливал монету, не то уже из людей не сомневается, что это сделал сам Мошкин. Мошкин и его команда. Так что... Сто процентов... В словах Марата я стал, больше, я стал убеждаться, что в словах Марата больше правды, поэтому, кроме всего прочего... Бля, так в моих тоже больше правды получается, потому что я давно говорю, что Мошкин сливает монеты. Но я еще и говорю, что Марат Олень, и ты Печенкин, тот же еще Олень. В моих словах тоже правда получается есть, да? Ты в этом убеждаешься? Он был в доступе для меня, вот, и, и мы переходим к нашему лечению. Разве что, ты если ты потерял существенные деньги на юме, можешь, можешь uh, начать проведение, я учитель, и Вернулся чать и определенные деньги получил. Но на некоторое время я еще не отшелся по этой среде, я еще там пытался что все-таки можно заработался, там придумал примеры для этого, надеялся что все-таки я смогу придумать работу, которую подключу ему файлы в его мозгах. Ну этого не произошло. Файлы в мозгах подкрутит встреча какой-то добивался. Опять таки да брошенка такая в он добивался. Ты себе подкрути файлы в мозгах. дурачье ты, блядь, сельская. И кто-то сейчас может сказать, да ты такой тут смелый, сидишь в интернете, оскорбляешь, еще что-то. Во-первых, я, можно так сказать, в жизни общаюсь, да, плюс-минус. Конечно, у меня нету круга людей такого, которому я могу сказать, да ты, блядь, олень тупоголовый, да. Хотя иногда я так могу друзьям каким-то своим сказать на определенные моменты ситуации в их жизни. Но нету такого, что вот, блядь, за 20 минут ролика сижу и столько оскорблений в чью-то сторону выливаю хотя это не оскорбление это способ донести информацию у меня такой во вторых за каждое свое слово я готов ответить я готов ответить даже перед печенки Не знаю, приедет он мне там навалять захочет еще что-то понятно я делаю что он вроде по весовой категории меня больше но блин если уже есть злость у кого-то на меня давайте если весовая разная если вы меня больше у меня там 70 килограмм да, плюс-минус сейчас наверное, 73 Будет потом чуть меньше вот в районе 70 держаться но no проблем ринг для правила бокса скорее всего да, смешанных единоборств тоже я в достаточно проигрышной ситуации я готов ответить конечно же все это подкрепляем бабками за мое выступление тысяч пять долларов хватит да сколько то там раундов отстоять это мы все уже потом поговорим и все, за любое слово я готов ответить. Вот полностью готов ответить. Это к таким кабанам, ментам, зекам бывшим относится. Если приедет какой-нибудь человек моей весовой категории, никаких денег не надо. Ну вот, вообще никаких не надо. Деньги это компенсация за изначально проигрышную ситуацию в моей стороне. Потому что я такой щупленький маленький мальчик, и тут приедет бычара какой-нибудь и скажет: "Ну давай, что там говорил? В ринг можем с тобой выйти, можем, можем. Но no проблем, как говорится, только, пожалуйста, давай не за бесплатно." <связываю> Печенкин, ты научись изначально, ну вот тебе совет вообще, если человек с тобой не хочет общаться, если ты понимаешь, что он тебя обманывает, ну вот ебисто этот человек, забудь ты про этого человека, если ты сам себя не уважаешь, дерьмом все считаешь, кто к тебе по-другому относиться будет? А? потерянные деньги, дай мне от а них Я, я позову Марата, мы обращались, и... и... радуем меня учащую и я начну тебя воссоздать. Вот так мы знакомились, и теперь общаемся, и... вместе торгуем, торгуем, состегаем и... этот мир, клик мир, набираем новые знания. Короче, трейдит они там дальше, рекламируют эту группу Марата, еще что-то в комментариях, он у себя тоже это все рекламирует вот людям, которые потеряли деньги в Рой-клубе. Ссылка на этот видеоролик будет в описании, там по правилам YouTube так надо, можете перейти целиком посмотреть, если вам это надо и вступить в марата групп посмотреть вообще что там происходит но у меня на сегодня все до скорых встреч